Хай, Люди, посещающие курсы психотерапии Немиркин. Вся любовь и поддержка, которую вы нам оказываете, помогает нашей миссии сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех, так что спасибо вам. Итак, приступим к просмотру видео. О чем вы думаете, когда представляете себе человека в депрессии? Вы думаете о ком-то, кто выглядит очень грустным или часто плачет? Хотя эти признаки могут показаться очевидными для депрессии, не все люди, находящиеся в депрессии или переживающие депрессивный эпизод, будут показывать свои чувства. Вместо этого они могут скрывать свои эмоции и выглядеть счастливыми и жизнерадостными. В результате этот тип депрессии часто остается незамеченным. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы отметить,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 По словам Хайди Маккензи, клинического психолога, практикующего в Питтсбурге, штат Пенсильвания, депрессия и улыбки – это другое название высокофункциональной депрессии или стойкого депрессивного расстройства. Это может означать, что вы можете нормально функционировать и заниматься своими делами, как любой другой человек, даже если внутренне вы испытываете симптомы депрессии. Во-вторых, вы одержимы идеей показать другим, насколько идеальна ваша жизнь в социальных сетях. Отражает ли то, что вы публикуете в социальных сетях, то, что происходит в вашей реальной жизни? Хотя делиться только лучшими моментами – это нормально. Активные попытки создать в сети впечатление, что вы живете идеальной жизнью, могут нанести вред вашему психическому благополучию. Размещение фотографий, чтобы показать другим, как вы счастливы, когда в реальной жизни это не так, может привести к образованию пустоты, которая дает возможность развиваться депрессии. В-третьих, вы не хотите обращаться за помощью, потому что боитесь показаться слабым. Вы когда-нибудь слышали поговорку «Настоящие мужчины не плачут?» Статистика показывает, что мужчины гораздо реже, чем женщины, обращаются за помощью по поводу проблем с психическим здоровьем. Это может быть связано с тем, что они боятся осуждения или иного отношения к себе из-за депрессивных симптомов. В результате они, скорее всего, будут делать счастливый вид и держать свои чувства при себе. Номер 4. Вы симулируете улыбку, даже если в вашей жизни происходят большие перемены. Вы когда-нибудь теряли работу или переезжали в другую страну? Как и другие виды депрессии, депрессия улыбки может быть спровоцирована большими жизненными переменами. Будь то разрыв с любимым человеком или смерть близкого вам человека, эти большие перемены могут вызвать симптомы депрессии, а также давление, заставляющее вас сохранять видимость того, что вас это не коснулось. Номер пять. Вы бросаетесь в хобби и работу, чтобы чем-то себя занять. Вы не замечали, что в последнее время работаете сверхурочно? Будь то работа, домашние дела или хобби, люди, страдающие депрессией, могут быть заняты, чтобы избежать столкновения с тем, что они чувствуют на самом деле. Это уклонение от признания и решения своих эмоций может быть вредным и привести к эмоциональному и физическому выгоранию. И номер 6. Вы боретесь с отрицанием. Диагностировать людей с улыбающейся депрессией сложно по многим причинам. Во-первых, некоторые люди могут даже не знать, что у них депрессия, а те, кто знает, часто отказываются или не обращаются за помощью. Кроме того, согласно документу Всемирной организации здравоохранения, улыбающаяся депрессия имеет противоречивые симптомы по сравнению с классической депрессией, что затрудняет ее диагностику. Знаете ли вы кого-нибудь, у кого может быть депрессия улыбки? Испытывали ли вы какие-либо из вышеперечисленных симптомов? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно может оказаться полезным. Не забудьте нажать кнопку подписки и значок уведомления, чтобы получить больше материалов с канала Немиркин. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео.